значит у нас собачка герой помните прошлый ролик это было просто безумие потом <с> потом поза потом поза, поза, поза, поза, поза, поза, поза прошлый сейчас будет писать мне тут как тут сделал клан а, ладно, ладно чем длиннее карта тем жестко чем короткая кар кар карта именно такая вот не вроде бы да это кайф карта я тут выиграл вроде бы тут прикольно потихонечку бьем в бой. Там три зрителя было, вообще шикарно было. Длинная игра, я проиграл. Ну ладно. У меня графули, да, классно графули. Но файбоу я не понимаю, что они, что они Не хватило просто. Все, падь. Новая игра, нова как? Вперед, нова как. Ссылка все в описании на канал, на роботке тоже. Они не нашу базу, отлично. Нахлазы, арти, бой. Edge Waves наигрался, совет играть игру Водитель собзия пишет в поисках Market и YouTube Канал мой, с голосом поймешь какой канал. Я так и назвал там 3 Макс Риск. Без Трея, просто Edge Макс Риск. Вот так. так да, Прикольно было три зрителя, они в шоке. Да. Может быть, блять, ты наигрался, чувак? Расслабься, нет. Все, он не нашел. Окей, я не знаю, как так быстро нашел. Ну ладно. Ну пошел все так красаво. Ну что ж. Экономику сломаем. А, конечно, без защиты мы без защиты, да? Вот понял. Магнитолог. как он так быстро регенерашн пожалуйста нет. атакуйте не буду все нормально а? А. красиво сделано понял где ты находишься хотя бы э, взял в смысле это был наш герой она ну, вернее обратно тоже был не брак, не враг, ты брак Возвращайся, на, бра на базу, возвращайся. А, понял, понял, понял. возвращайся на базу, быстрее. Так. Секретная база, быстрее. стоим раньше секретную базу, будь чек-туки. Сейчас будет классно. Глянта, халема, давай. Раньше призываем, круто будет. Для меня позиции. Вот так красиво. Поменялись. Окей. Знаете, не знаю, войска. Все там окей. Окей, бра. Давай, письма. Так, вы, кстати, можете посмотреть. Возможно, брак. Кто тут думает? Такое умное. Давай, да, 50, давай. Красава. Строй, строй, строй, строй, Ничего тут не думает. Скорее всего, воин запускает. Воин запускает, он нера хочет спить как-нибудь как-нибудь мы хочешь появить ну, я понял ну, хай хай хай хай Что делать в принципе мы немножко поборубали в принципе сейчас будет война ускоряйся как там нам понадобится вся вахняная мощь. Понадобится вся мощь. Еще дополнительно. Что, вступаешь О! Да блин, какого, блин? Какого, блин? Откуда я знал, что мне такая есть карта? Откуда? На друзья, нечестно. Вс, скотин, да? Да блин, ну не нормально, ну не реально. Мы забрали базу. Базу, ты че Дайте мне такую сердечку, дайте мне, я взял эту шарик и полетел бы с ним. Но реально не нормально, не нормально да, Пошел, с Големом зарубился. Я что промо? Не знаю. Ладно, ладно, провалился с этим будет Странно базу. Друзья, нормально брать сердечно пофиксить mm. Да, не нормально долго рузит, Весь. Я, русскую, скай, да? Я хочу, чтобы он знал. все не заешься? Такой, сумасшедший Понял, На, где моя база бегом, бегом, кабрак, видите, нас. Ну, так, Эй. с преимущества, у него воин, с преимущества, у него воин, с преимущества, у него воин, такое преимущество не было. Кино, включается толкоз, Андрей, новые выпуски, кино, кино, кино, покупаю кино, два доллара, хоть салату нету, то вдруг напухаешься так двухсотка будет 5 да. ну ну, ладно проиграли то проиграли но мы не умеет 20 квест что он не там сказали минералы собрать, поэтому люди собирать минералы собирайте собирайте собирайте выступаете мне только минерал остается и все я уже закончу как дальше вы сами сражаетесь а нету сова может. я понял хотя уничтожить с собой очень оставил меня у меня только минералы, чувак. Минералы все. Может можно даже сам заканчивать. Я закончу, что ты ничего не добавлялась. Так, ну что, ну ладно, есть. В принципе, можно собраться до конца. не до конца. Ну а что, прям, больше-больше минералов. всех ресурсов вместе взятых. Которые три стороны так называются. ладно, да, да, нужно. Скорее там понял, призыв на Просто так нормально. Окей. А, тоже нужно раздевайся. Я понял. Ну ладно, мне только минералы нужны. Давай до конца, соберу минералы и все. Даже если два слоя все. А если нет, то еще одну как Не, без разницы, сколько атак. Главное, чтобы было хоть что-нибудь чем-то гордиться Так, мы конечно не будем атаковать, нужно защищаться. Может быть новую базу построить. Тоже минералы тоже. Конец принципе мы обычно. Не, потом. Сначала, сначала... Атакуйте. Мне скучно ну, не знаю, где находится я. Ну, и, и, и. Вот. А сейчас такое сделаем, молодец. потому что скорость больше, больше мирав. Давай. Ура. До двухсотки я иду атаковать, сам. Это наша колодочка. Смотри, друзья, лайкос. Сколько там миньончиков? Пойдем посмотрим, возможно миньончик. завтрак завтрак Такой, вау, такой красава. Все. Ну классно, что с миньон они реально стачат. Точно искать тем миньончика. Они... А, ну, конечно, против них нет. Ну, ладно. Да, ладно заб забираем, не беру Но реально этим миньончиком помогли мне так не продолжать успех 220 минимально так продолжать нет нет еще продолжать офигели ладно забрать газа так я собираю газа всем удачи завтра я ролик за сбор газа